Вот те, кто форсировал Днепр и Одер, кто брал снежные Карпатские перевалы, кто возвратил свободу Киеву и Минску, кто освободил Севастополь и Одессу, кто сражался на улицах Будапешта, Фениксберга, Вены, и кто водрузил знамя нашей победы над Берлином. 200 знамен разгромленных гитлеровских армий склонены к ногам победителей. Чигуны заполняются гостями, депутатами Верховного Совета СССР, участниками юбилейных торжеств Академии наук, генералами, героями Советского Союза, мастерами искусства и литературы, стахановцами московских фабрик и заводов 9 часов пятьдесят пять минут утра. На трибуне Мавзолея, товарищ Сталин, руководители партии и правительства Советского Союза. Парадом маршал Советского Союза Рокосовской. Парад принимает маршал Советского Союза Жуков. маршал Советского Союза Жуков обратился с речью к войскам Красной Армии, к рабочим, толпозникам, интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. Отечественная война завершена, сказал маршал Жуков. Над фашистской Германией одержана победа, такой еще не знала история. Мы победили потому, что нас вел к победе наш великий вождь и гениальный полководец, маршал Советского Союза, Виталий. Победители пронесли мимо мавзолея свои боевые знамена, обвешанные бессмертной славой многочисленных побед. люди фронтов. Летчики, танкисты, кавалеристы, пехотинцы. Русская пехота, потомки суворовских орлов. Они настойчиво били врага. Били наверняка по всем правилам сталинской военной науки. Колонна военно-морского флота, защитники Одессы, участники героической обороны Севастополя, города бессмертной славы, балдийские комендоры, уничтожавшие немецкие дивизии у стен Ленинграда. Концевыми полками прошли части московского гарнизона. И противовоздушной обороны. В грозные ночи первого этапа войны охраняли они священное небо Москвы. В мире. Это она сметала с лица Земли долговременной линии железобетонных укреплений врага. Повергла в брак в артекеных приславу и познаний. у ее орудий навсегда запомнит поверженный терлин. Советские танки. Сила, перед которой не устояла сваленная немецкая техника. Демонстрация героического пути нашего народа, пройденного под водительством великого Сталина.